Поликлиника «Целитель» – все виды медицинских диагностик и исследований заболеваний широкого спектра. Бесплатная консультация, высокий профессионализм специалистов. Современные аппараты диагностики. В поликлинике «Целитель» – единственный в Дагестане цифровой рентгенаппарат. Доза облучения в 200 раз меньше. Более качественные снимки. Медицинский центр «Целитель». Мы на страже вашего здоровья. Наш адрес – город Каспийск, улица Орджоникидзе, 6А, напротив автостанции.